Доброго времени суток, уважаемые друзья! Приветствую вас на очередном уроке тренинга «Как находить, приглашать клиентов в любой бизнес, используя интернет». В этом уроке мы с вами поговорим, как создать аккаунт в социальной сети и оформить его для бизнес-тематики. Как я уже говорил в предыдущем уроке, использоваться будет социальная сеть ВКонтакте. Но все, что я вам буду рассказывать, все... Базовые правила работы с социальной сетью, рекомендации по оформлению, рекомендации по продвижению профиля. Все это работает во всех социальных сетях одинаково. Внимательно смотрите. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите в комментариях на страничке данного урока. Итак, для того, чтобы создать профиль в социальной сети ВКонтакте, вам потребуется... Мобильный телефон, одна штука, точнее номер, который вы еще не использовали при регистрации в социальной сети ВКонтакте. Вам потребуется почта, которую также вы не использовали при регистрации. Я, как и все данные, которые я использую, регистрируясь в каких-то сервисах, я сохраняю все это сразу же в текстовый документ. Вот это номер телефона, который я буду использовать, вот это почта. Все эти данные нам придется подтвердить. Я уже говорил, что любая социальная сеть не любит, когда один человек создает в социальной сети несколько профилей. Вообще-то это нарушение политики социальной сети. Только поэтому вам создаются какие-то препоны, преграды для того, чтобы затруднить процесс создания нескольких профилей в социальной сети. Но если вам для эффективности, для повышения эффективности вашей работы в социальной сети потребуется несколько профилей, в этом уроке я тоже расскажу, как это правильно, грамотно сделать. Итак, друзья, если вы уже имеете аккаунт в социальной сети, это хорошо, но я вам в любом случае порекомендую создать в рамках этого тренинга еще один новый аккаунт. Так как мы с вами будем тренироваться, тренироваться именно в приглашениях, а если вы выберете так называемый интенсивный способ приглашения, активные приглашения, то вероятность того, что вас забанят, очень велика. И, конечно, обидно будет, если забанят ваш основной профиль. Причем, возможно, ваш основной профиль вы используете для того, чтобы вести какую-то совершенно другую деятельность в социальной сети. Ну, например, общаться с друзьями и так далее. Вы выкладываете там какую-то информацию, которая нельзя назвать информацией, заточенной под бизнес. Поэтому создаем новый профиль в социальной сети. Как это правильнее сделать? Вот если вы пользуетесь, ну, как я сейчас, браузером, яндекс браузер для того чтобы создать еще один профиль в социальной сети вконтакте вам желательно установить на компьютер какой то дополнительный браузер ну например google chrome лучше конечно устанавливать браузер iron google chrome яндекс браузер это все браузеры которые работают на движке айрона ссылочку на официальный сайт этого браузера я дам можете его оттуда скачать причем вы должны понимать, что Google Chrome – это браузер, который информирует поисковую систему Google о всех ваших действиях в сети. То есть делается это вообще-то с благими намерениями для того, чтобы лучше работали поисковики, качественнее выдавалась реклама в соответствии с вашими предпочтениями. А Яндекс браузер делает то же самое в отношении нашей поисковой системы Яндекс. Зачем нам сливать информацию о себе? Если кто-то из вас пользуется операционной системой Windows 10, то вообще-то вас этот вопрос уже не должен волновать, потому что информацию о вас сливает сама операционная система. Я бы вам рекомендовал особенно тем, кто захочет работать с несколькими аккаунтами в социальных сетях, поставить себе на компьютер браузер mozilla опять же ссылочку на сайт этого браузера я дам на страничке данного урока и у меня на канале вы найдете ролики которые расскажут вам как в Mozilla создать несколько профилей каждый профиль будет содержать данные по конкретному аккаунту его историю работы вы будете полностью имитировать как будто вы работаете только одним аккаунтом социальной сети. Вся история будет сохранена. Каких претензий со стороны социальной сети к вам не будет. Конечно, если вы захотите работать, особенно одновременно работать, несколькими аккаунтами в одной социальной сети, вам придется использовать «Прокси». Что такое прокси, как они работают, как они настраиваются, тоже есть у меня на канале, ссылки на эти видео уроки вы найдете на страничке данного урока под видео. В данном уроке я рассмотрю простейший вариант без использования прокси, без использования профилей Mozilla, для того, чтобы не нагружать дополнительной технической информацией людей, которые еще к этому, например, не готовы. Я создам новый аккаунт в браузере Mozilla, в том профиле, с которым я уже работал, в профиле, в котором я создавал почту, оплачивал хостинг и так далее. Перехожу на страничку поисковой системы Яндекс и в поиске Яндекс прям по-русски пишу «ВК». Больше ничего не надо. И первое, что появляется, это ссылка на страничку самой популярной социальной сети российской. Социальная сеть ВКонтакте. Вот так она выглядит на момент 21 декабря 2016 года. Регистрация ВКонтакте сейчас проходит моментально, то есть не зря так ее называют – моментальная регистрация. Вам необходимо в поле «Имя» ввести ваше имя, ввести фамилию, дату рождения, год и месяц и нажать на кнопочку зарегистрироваться как я говорил в предыдущем уроке пожалуйста не называйте свой профиль по названию компании бизнеса которым вы занимаетесь то есть профиль создается для человека здесь вы должны написать имя человека и фамилию если вы создаете профиль для того чтобы продвигать его чистыми белыми способами. А что это такое, вы узнаете чуть позднее. Я вам рекомендую сюда забить свои контактные данные. Ваше реальное имя, вашу реальную фамилию. Почему? Так как мы занимаемся MLM бизнесом то есть собираем структуры, не надо людей обманывать сразу же изначально. То есть не надо скрываться за чьими личинами. Пожалуйста, указывайте свои реальные контактные данные, чтобы быть честным своей структуры изначально. Если этот профиль создается для каких-то технических целей, например, для того, чтобы с этого профиля вести какую-то рассылку, так называемый технический профиль, то здесь вы можете ввести данные кого угодно, например, те данные, которые вы использовали при регистрации хостинга, те паспортные данные и нажимаю зарегистрироваться. Меня перекидывают на страничку, где требуют ввести мой мобильный телефон. Я его уже предварительно записал, копирую его без восьмерки, нажимаю «Получить код». Вам на мобильный телефон приводит код подтверждения. Вот мне он пришел сразу же. Ввожу код, нажимаю «Отправить код». Вам предлагают придумать пароль для этого профиля. Код сохранять не надо, это технические данные, а пароль... Обязательно сохраните в своем файлике, где вы оставляете данные по регистрации. Для того, чтобы меньше путаться, используйте пароли, все-таки схожие, например, те пароли, которые вы использовали, ну, например, для почты. Вот ввожу сюда пароль от своей почты, у меня будет одинаковый пароль и на почту, и на вход в социальную сеть ВКонтакте. И я его еще запоминаю для того, чтобы легче было в следующий раз входить. Сразу же делаю закладочку в панели закладочек, называю закладочку «ВК» ВКонтакте, нажимаю «Готово», и вот у меня появился значок для быстрого входа в мою социальную сеть. Пароль, естественно, сохраняю. Если по каким-то причинам все вы свои телефоны уже поиспользовали для регистрации ВКонтакте, можно использовать так называемый виртуальный телефон. У меня на канале, опять же, есть видео, ссылку на него размещу, как использовать виртуальный телефон. Вы получаете на небольшое время, на то время, которое вам необходимо для получения вот этого кода, виртуальный номер. При регистрации в поле, где я вводил номер телефона, вы вводите номер вот этого виртуального телефона, и в сервисе получаете код, который в реале не пришел на телефон, а там код придет на сервис. Но в ролике все очень популярно расписано, как использовать сервис виртуальных телефонов. Единственное, пожалуйста, помните о следующем. Так как вы этот виртуальный телефон получаете только на небольшое время, то есть только на то, чтобы получить смс-код, если ваш аккаунт заморозит, а социальная сеть ВКонтакте, очень такая все-таки лояльная социальная сеть, это сеть, которая не сразу вас банит навсегда, как, например, тот, те же одноклассники. ВКонтакте а дает вам несколько китайских предупреждений. Если вы регистрировали аккаунт на виртуальный номер, то вы его уже никогда не восстановите. На виртуальные номера регистрируются аккаунты для одноразового использования. Аккаунты, которые вы собираетесь продвигать, пользоваться ими длительно, желательно регистрировать именно на реальные симки, чтобы вы всегда могли восстановить свой аккаунт. Потому что новички, не имея практического опыта, достаточно часто нарушают правила контакта, и ваш аккаунт временно заморозит, вам Техподдержка объяснит причину заморозки, чтобы вы в последующем не допускали этой ошибки. Итак, аккаунт создан, теперь необходимо перейти к оформлению этого аккаунта. Чем принципиально отличается оформление аккаунта, который вы делаете для бизнеса? Вот если свой личный аккаунт вы можете оформлять как хотите, выкладывать туда информацию, какую хотите, то аккаунт, который вы используете для продвижения бизнеса, к нему предъявляются жесткие требования по оформлению. Причем, если вы будете эти требования соблюдать, у вас будет какая-то практическая польза от этого аккаунта. То есть этот аккаунт начнет привлекать вам клиентов, а не просто служить каким-то развлекательным ресурсом для других пользователей социальной сети. Наша задача именно привлечь клиентов. Поэтому... Ваш аккаунт должен оформлен быть таким образом, чтобы он создавал впечатление при первом даже взгляде на него, что это аккаунт живого человека, это первое. Что этот аккаунт человека успешного, что этот аккаунт выкладывает у себя на стене, а что такое стена, я вам тоже сейчас покажу, какую-то полезную информацию. И что есть смысл двигаться по этой стене, узнавать что-то новое, есть смысл пытаться пообщаться с этим человеком, потому что этот человек может меня чему-то научить, например, заработать, либо взять себе в команду на обучение, заработку в том же самом интернете. Обо всем этом должен информировать ваш аккаунт. Как это делается, я вам сейчас покажу. Итак, первое, с чего начинается оформление аккаунта, это с добавления вашей фотографии, или, как говорят, вашей аватарки. Это главная фотография, которая будет ассоциировать вас в социальной сети. Вам необходимо подойти к подбору этой фотографии очень вдумчиво. То есть нельзя использовать фотографии людей, которые полуобнажены, то есть людей, которые фотографируются с какими-то кошечками, собачками, людей, которые с кем-то там обнимаются, с заваленными бутылками. Я уверен, что вы такие фотографии видели. То есть не стоит использовать в виде фотографий для бизнес-профиля, изображение каких-то предметов и так далее. То есть ваш профиль называется человеческим именем, а в качестве аватара там, например, стоит рояль. Я видел такие профили у людей, которые пытаются продвигать бизнес но как общаться с роялем, что ему писать, я это не совсем понимаю. Поэтому, если вы хотите подойти к оформлению своего профиля сразу же правильно, вам, конечно, необходимо сделать портфолио из своих фотографий. То есть заказать фотосессию. Лучше это сделать у профессионалов. То есть вам вас не только хорошо сфотографируют, но еще и обработают ваши фотографии. Причем этих фотографий у вас должно быть несколько. Вы должны себя спозиционировать именно как живой, реальный человек. Я вам показываю профессиональные фотографии человека, который лично для меня является показателем, как надо правильно продвигать свой бренд. Это Рома Шляхов, мой хороший знакомый. Вот видите, у Романа много фотографий, все они позиционируют его как успешного, человека, успешного предпринимателя. Вы должны сделать что-то аналогичное себе. И самую качественную фотку, фотку, которая мотивирует людей, призывает присоединяться к вам, именно это фото расположить в качестве аватара на своей странице. Очень многие поступают следующим образом. Они идут на Яндекс, пишут в поисковой строке Яндекса, например, фото успешных людей, переходят на страничку картинки и начинают подбирать какие-то фотографии. Вот эти фотографии, они уже ну, достали всех, ну, например. То есть эти фото уже используются колоссальным количеством людей в качестве аватарок. И когда вы у себя на профиле размещаете вот что-то вот такое то, естественно, это для многих становится сигналом о том, что вы не живой человек, вы за кем-то прячетесь. И когда вот такой вот человек начинает приглашать в команду, обещать что-то, то верится этому уже с трудом. Но раз ты не можешь показать о себе, раз ты не можешь показать, кто ты есть на самом деле, почему мы тебе должны верить. У меня был очень хороший кейс. Для тех, кто не хочет, например, все-таки светить свои личные фотографии по каким-то личным причинам, кто-то боится, что их сглазит, их сглазит и так далее. То есть выдумывается очень много всего для того, чтобы оправдать вот нежелание выкладывать свои фото. Я бы вам рекомендовал тогда сделать вот такую вещь. Это найти старые журналы мод. Опять же, в том же самом Яндексе можете написать... Журналы мод, либо, если у вас есть сканер, физически взять бумажный журнал, полистать его, найти фотографию манекенщиц из старых журналов, из старой бурды там, и так далее. Чем старее, тем лучше. И из этих журналов со страниц этих журналов отсканировать несколько фотографий одной и той же манекенщицы. Вот в старых журналах они еще похожи на живых реальных людей. Можно аккуратненько простейшим редактором, тем же самым паентом вырезать то, что вам нужно из этой фотографии и создать впечатление, что вы именно живой человек. И вот такие фото загрузить на свою страничку. Делать это можно только в одном случае, если вы на 100% уверены, что вы с людьми, которых вы будете привлекать, не будете общаться вживую. Либо вам всегда придется прятаться вот за этой фотографией, чтобы как-то не обманывать людей. Фото, которое расположено на моем профиле, это не лучший вариант, потому что здесь человек в кепке и в очках с какой-то непонятной рыбой. Почему я использую этот, эту фотографию? Дело в том, что для меня вот эта фотка уже стала как бы моим брендом. То есть я уже там известен, может быть, узкому кругу людей, как мужик с рыбой. Да? И вот это, эта фотография у меня уже идет по жизни. Причем, если, если вы хотите получить наибольший эффект от своей фотографии, ее можно еще и обработать. вот Вообще-то в оригинале эта фотография, загруженная на моем профиле, выглядит по-другому. Дело в том, что она рисовалась под старый дизайн, а сейчас дизайн обновился и изменились некоторые требования по оформлению. А в оригинале эта фотография выглядит вот так. Обратите внимание, что внизу, внизу дополнительная подпись «Кто я такой?». Потому что, как ни странно, некоторые не смотрят на страничку профиля. «Мой контакт» и, главное, призыв «Добавляй». Вот этот вот призыв, призыв к действию, вообще все призывы к действию работают очень хорошо. Вот если бы этого призыва не было, многие, например, даже и побоялись бы нажать на кнопочку «Добавить друзья». А раз такой призыв есть, еще эта кнопка, стрелочка указывает на эту кнопку, она именно расположена там, где расположена кнопочка «Добавить друзья», это привлечет вам дополнительных друзей. То есть те люди, которые зайдут на ваш профиль, он им понравится по каким-то причинам, если вы все правильно оформите, и они будут вас добавлять друзья, потому что вы сами пригласили их и просите это сделать. Очень хорошо работают. Вообще все призывы, они называются умным таким английским словом call to action, мотивация к действию, они очень хорошо работают. Иногда люди зайдут, посмотрят, им даже понравилось, но им ничего не сказали делать, потому что человек, который сидит за компьютером, он немножко зомби. А если... Поступила команда «Жми», человек нажимает. Вот я вам очень рекомендую не просто загрузить фотографию, а еще вот таким вот образом ее доработать. Если вы можете это делать сами, делается это в редакторе Photoshop. Если вы не владеете редактором, то все-таки вам лучше обратиться к людям, которые из вашей фотографии могут сделать что-то подобное. То есть люди, которые занимаются оформлением профиля. Я еще об этом чуть попозже скажу. Поверьте, цены небольшие, не так дорого это стоит, но однозначно будет работать вам на всю вашу дальнейшую перспективу, и эти вложения у вас однозначно окупятся. Чтобы закончить разговор с Аватаром, я вам расскажу то, чего не надо делать. Но ну вот, опять же, буду на примере Ромы делать. Роман – известный человек, у него почти 10 тысяч друзей, 5 тысяч подписчиков, то есть он уже вышел на все пределы контактов. Люди поступают, оформляя профили, следующим образом. Это сразу хочу сказать незаконно, всегда это закончится баном вашего аккаунта, это люди клонируют какой-то успешный аккаунт. Ну, например, вам понравилось фото Ромы, вы можете взять эту фотографию, сохранить себе на компьютер, например, несколько даже его фотографий сохранить, чтобы создать, что это именно Рома. да И вот эту фотографию взять и загрузить в свой профиль, который вы только что сделали. То есть нажимаю «Загрузить фотографию», нажимаю «Выбирать файл». У меня фотография сохранена на рабочем столе, вот эта фотка. Фотография загружается, я могу ее кадрировать. Ну, кадрирую по максимуму, чтобы всего Романа охватить. Нажимаю «Сохранить и продолжить». Мне сразу же предлагают сделать маленькую аватарку которая будет использоваться, когда вы пишете какие-то комментарии. Я загрузил на свою страничку аватарку в виде романа «Шляхов». Я позакрываю все подсказки, вы можете следовать этим подсказкам и делать то, что вам рекомендует «Контакт». Если бы, конечно, я хотел полностью клонировать профиль романа, я бы и назвал его не Игорь Черноусов, а, например, «Роман Шляхов». Но, во всяком случае, «Роман» я бы написал обязательно. С какой целью клонируются профили? Причина может быть только одна. И единственное, для чего это можно делать, это для того, чтобы сделать рассылку с профиля известного человека. Вот поймите, как это работает. У Романа почти 15 тысяч друзей, то есть людей, которые его знают. И если я... Соберу всех его друзей, а сделать это абсолютно несложно. Я вам покажу, как это делается. С помощью программки, о которой я буду вам рассказывать, вы можете собрать всех вот этих подписчиков и всех друзей Романа в виде одной базы. И затем с помощью этой же самой программы сделать рассылку с вот этого только что мной сделанного профиля. Что будут видеть люди, когда они будут получать сообщения? Они будут видеть аватарку Романа. Они его знают, он известный человек, во всяком случае, те, кто ходит на тренинги романа, они знают о нем. И когда вы получаете смс от известного для вас человека, как вы на нее реагируете? Естественно, вы будете читать то, что вам написали, и, скорее всего, даже будете делать те действия, которые в этом сообщении роман вам напишет. Ну, например, для того, чтобы точно сымитировать что делает и как пишет Рома, можно зайти на его страничку, посмотреть те посты, которые он выкладывает, использовать его хэштеги, использовать стиль его написания, написать, например, при рассылке сообщений «Привет!». Рекомендую обратить внимание и ссылку на переход, например, на ваш одностраничный сайт. Что будут делать люди, получающие такое сообщение себе в личку ВКонтакте? от человека, которого они знают. Естественно, они будут приходить. Да, конечно, многие будут, например, удивляться, почему их Роман перевел вот на этот сайт. Вот кто-то, конечно, более умный, поймут, что их так немножко там обманули. И, конечно, вот этот профиль, с которого делается такая фейковая рассылка, он будет заблокирован. Но этот профиль решит свою задачу. А то, что я вам сейчас рассказал, это, конечно, неправильный подход. Я вам не говорю, ребят, делайте вот так. Я вам говорю о том, что вы с таким методом можете столкнуться. Но будете вы его использовать, не будете вы его использовать, это уже лично ваше дело. Итак, аватар у меня загружен. Конечно, загрузить нужно достаточно много фотографий, ну хотя бы 10-15, это те фотографии, которые позиционируют вас как человека. Чтобы закончить разговор о фотографии, у «Контакта» есть отдельный раздел, он называется «Мои фотографии», и в нем отображаются последние 4 загруженные фотографии. Как вы можете творчески использовать этот раздел? Вы из этих четырех загруженных фотографий можете сделать мозаику четыре фотографии а, вообще-то это одна фотография но раздел, разрезанная на четыре части здесь можно написать какой-то призыв опять же там присоединяйтесь либо какое-то полезное предложение для тех людей которые заходят на вашу страничку вот благодаря вот, этим, вот этой мозаике ваш профиль начинает смотреться необычно интересно а основное, что вы должны сделать, это именно заинтересовать человека, который зашел на, на ваш профиль. Вот я сейчас это и сделаю. Я просто сохраню вот эти свои четыре фотки со своего профиля. И сейчас загружу их на новый профиль Романа. Делать это можно по-разному. Можно нажать на фотографии, отсюда загружать. Я буду загружать через посты. Нажимаю на значок фотоаппарата, нажимаю «Загрузить фотографию» ищу фотку. Начинаю загружать с последней, то есть в обратном порядке. Вот она у меня загрузилась. Снова на фото, загрузить, отправить и последнее четвертое фото. Если я сейчас обновлю страницу, нажму Ctrl-R, смотрите, что у меня получилось. То есть загрузились мои фотки, и теперь профиль уже начинает смотреться чуть по-другому. Но вот если бы это еще фотография была с головой, то было бы вообще замечательно. Со стены вы эти фотки можете просто взять и удалить, чтобы ваша стена, а именно вот это называется стеной, смотрелась хорошо. Сами фотографии не удалятся. Если вы будете загружать какие-то новые фотографии, размещать посты на своей стене, то что будет происходить? Последняя загруженная фотография будет, опять же, появляться вот в этом вот списочке четырех фоток, которые вы загрузили последними. И естественно, ваша красота будет нарушаться. Но вернуть красоту очень просто. Нажимаем на Правый уголок последней загруженной фотографии и удаляем его из этого списочка. Обновляем и красота остается на месте. То есть мои четыре фотки, которые образуют мозаику, сохраняются. Сама загруженная фотография у меня осталась на стене. То есть все нормально. Вот благодаря аватарке, благодаря вот этим мозаичным фотам, ваш, ваш аккаунт смотрится интересно. У кого все это можно заказать? Фотографии лучше, конечно, заказывать у профессионального фотографа, а обработку этих фотографий, нарезку вот этих мозаик можно заказать у любого человека, который занимается фотошопом. Стоит это чаще всего недорого. Обработка аватарки там, порядка рублей 300. Нарезка вот этих фотографий сделать из них мозаику тоже там, от 300 до 500 рублей, смотря у кого заказываете. Если не найдете человека, который вам сделает хорошо и качественно, пишите мне. Я вам сделаю через своего дизайнера, то есть чтобы ваши профили были эффектными и красивыми. Итак, с фото мы закончили. Переходим к следующим разделам. Кроме вашей аватарки, кроме вашей его имени и фамилии, очень эффективно на страничке работает статус. Щелкаем в раздел «Статус» и начинаем придумывать какой-то мотивирующий призыв. То есть здесь опять же должно быть какой-то призыв к действию. То есть, ребята, пожалуйста, делайте что-то. Например, присоединяйтесь к команду, либо вы можете написать что-то с ограничением по времени. Например, возьму одного человека на обучение в бизнес, вот, либо там, помогу заработать, индивидуальные консультации и так далее. Очень часто люди, особенно новички, не знают, что писать. Народ Поверьте мне, что все уже написано до вас. Все, что вам необходимо делать, это ходить по профилям других людей и смотреть, что у них написано в статусах. Особенно, что написано в статусах людей, у которых много друзей, много подписчиков. Вы можете взять, если не полностью скопировать, то каким-то образом обработать этот статус и использовать его для своих личных целей. Но, опять же, возьму свой статус и скопирую сюда. Трансляцию музыки отключу. Я вам рекомендую все-таки войти в настройки, то есть щелкнуть справа от иконки вашего мини-значка, выбрать настройки. На страничке «Общее» мы делаем в первую очередь следующее. Привязываем к вашей странице почту. Нажимаем на кнопку «Добавить» и копирую в, в это поле адрес почты которую я хочу привязать нажимаю сохранить адрес для того чтобы подтвердить почту вам еще раз необходимо ввести пароль от вашей страницы ввожу пароль нажимаю подтвердить и на указанный адрес вам было отправлено письмо необходимо войти в свою почту дождаться письма от контакта вот приходит письмо привязка страницы открываю письмо можете просто щелкнуть по вот этой ссылочке в теле письма и почта привязалась на страничке оповещения на сайте вы можете отказаться от тех оповещений которые приходят на сайт но лучше здесь включить все потому чтобы чтобы вы все видели какие действия происходят у ваших пользователей оповещение через смс лучше бы конечно не включать если вы не пользуетесь мобильным интернетом, если пользуетесь мобильным интернетом, то можете включить. А вот оповещение на почту я бы вам лучше отключил, иначе вся ваша почта просто-напросто превратится в помойку. Там будут только одни оповещения от контакта. Так, значит, почту мы привязали, почту мы подтвердили. На страничке «Общее» вы можете сразу же изменить адрес для своей страницы. Вот вместо вот этого ужасного адреса вы можете написать что-нибудь интересное. Ну, например, по-английски «Игорь Черк». Вот так вот. Если такая страничка э, свободна, то вам об этом сообщат. Если адрес это уже занят, то вы увидите, адрес занят. Добавлю циферки. Вот. Занять адрес игр, чер, 36. Все. Теперь у моей странички появился очень такой красивый адрес, который удобно передавать другим пользователям, которые хотят общаться э, с вами. Этим вы подчеркиваете уже как бы, свою статусность. Настройки приватности рекомендую оставить стандартными. Можно, конечно, отключить, чтобы с вами связывались только друзья. Это подстегнет людей добавляться к вам друзья, если вы, конечно, какую-то очень полезную информацию о себе даете. Так, а теперь отредактируем данные в блоке, который расположен под статусом. Нажимаю на кнопку «Показать подробную информацию», нажимаю «Редактировать» начинаю с основного. Здесь вы можете поменять имя и фамилию. Ну, например, если бы я хотел здесь, я бы мог написать роман роман Черноусов, чтобы имитировать профиль Ромы Шляхова. Семейное положение. Выбирайте, не выбирайте. Это один из параметров, которые иногда указывают при таргетинге. Родной город можете, естественно, прописать. Чаще всего почему-то пишут «Москва». Нажимаю «Сохранить». Контакты. Очень важный момент, как вас найти. Выбираем страну, выбираем опять же город. Можете указать место. Желательно указать «Скайп» о скайпе у нас будет отдельный урок в этом тренинге и указать ссылку на сайт если у вас нет своего персонального сайта можете указать ссылку на группу на youtube канал ссылку на профиль другой социальной сети то сделайте все возможное чтобы связать ваши профили вместе я укажу ссылку на свой сайт опять же нажимаю сохранить в разделе интересы вы можете прописать о том, чем вы занимаетесь. Не можете, а вообще-то должны. Прописать интересы. Очень рекомендую вот все эти поля заполнить. Для чего? Для того, чтобы ваш профиль могли находить люди, которые увлекаются чем-то подобным. То есть социальная сеть ВКонтакте будет выдавать ваш профиль в результатах поиска. Образование позволит вам быстрее найти людей, с которыми вы хотите, например, наладить контакт, если у вас задача найти своих друзей, родственников и так далее. Карьера, военная служба, жизненная позиция, тоже желательно все это заполнить. Вот незаполненные профили, профили на которых большинство полей пустые, есть загружена только одна фотография. Вот такие профили, когда на них заходишь, ты сразу понимаешь, что это профиль не живого человека. И добавлять такого человека в друзья, это практически получить себе в друзья человека, который будет заваливать вам, вас какой-то спам рассылкой. Никакой практически пользы от таких профилей нет. Поэтому, пожалуйста, друзья, чтобы ваш профиль был похож. На профиль живого человека по максимуму заполните все. Для тех, кто хочет создавать несколько профилей, сразу такую рекомендацию дам. Не указывайте в профилях абсолютно одинаковую информацию, то есть одинаковые фотографии, одинаковые посты. Это все очень быстро отслеживается социальной сетью ВКонтакте. И если у вас забанят один профиль из такой серии, то большая вероятность того, что забанят и все остальные. На этом... Оформление странички мы практически с вами закончили. Я скажу сейчас об одном очень важном моменте, который, с моей точки зрения, также является оформлением профиля. Это ваш первый, как говорят, закрепленный пост. Вот в следующем уроке мы будем говорить о том, какую информацию размещать у себя на стене. Это вот место, по которому я сейчас двигаюсь. То есть все, что вы публикуете в социальных сетях, размещается вот на таком вот микроблоге. Вот какую информацию публиковать, как сделать ее интересной, я расскажу в следующем уроке. Но один из постов вы можете сделать главным или, как говорят, закрепленным. Вот здесь вы можете разместить какую-то очень ценную и полезную информацию для вас. Это может быть какой-то видеоролик, как в моем случае. Этот пост будет всегда первым, то есть он будет виден сразу же людям, которые заходят на ваш профиль. Очень интересно работают, если вы размещаете ссылку на какой-то сайт. Обратите внимание, как это можно красиво обыграть. Например, задача моего профиля это переводить людей на мой вот этот одностраничный сайт, а на этом одностраничном сайте идет уже докрутка моих клиентов. Как использовать одностраничный сайт, у нас отдельная тема в уроке. Но чтобы одностраничный сайт работал, необходимо, чтобы на него попадали люди. И вот я, если честно сказать, был очень удивлен вопросом, который мне недавно задавали в личной переписке. То есть зачем создавать много профилей? Вот не помню кто. А, вот девушка Оксана задавала вопрос. Зачем же вот нужно много профилей? Вот ответ девушки Оксане. То есть если у вас задача переводить людей на ваш одностраничный сайт, то каждый из ваших профилей, если вы его будете продвигать, он будет привлекать посетителей. И если люди заинтересовались информацией, которую вы выложили, они могут перейти на ваш сайт вот здесь, а могут перейти через закрепленный пост который они однозначно увидят, потому что он самый первый. Потому что чаще всего люди двигаются по этой стене только в одном случае, если стена интересна. Но первый пост они никаким образом не минуют. Здесь нужно писать что-то очень умное, очень интересное, а можно сделать, как я вам сейчас покажу. Я размещаю ссылку на свой сайт. И обратите внимание, что происходит. Когда вы размещаете ссылку на какой-то ресурс, Социальная сеть пытается пройти по этой ссылке и выдернуть какую-то фотографию и текст. Вот что можно сделать. То есть, если с вашей ссылки социальная сеть выдергивает несколько красивых фотографий, вы их можете перебирать. Здесь будет такая стрелочка, и вы будете выбирать нужную вам фотку. С моего сайта вообще никаких ссылок в фотографии не выдергивается. Но, если я нажму на изображение фотоаппарата, я могу сам, вообще-то, выбрать нужную мне картинку. Опять же, эту картиночку взять, растянуть, вот так. Могу взять и поменять тут какой-то текст, то есть написать что-то другое. Нажми тут, чтобы получить курсы бесплатно. Вот эту ссылку, кстати, теперь можно взять уже и удалить, она нам не нужна у нас будет очень красивый сейчас пост нажимаю отправить смотрите что произошло обновлю страничку у меня первым на моей странице находится вот такой красивый пост я его сейчас закреплю для этого нужно щелкнуть на время появления этого поста выбрать еще и выбрать закрепить причем вот это у меня не просто картинка это у меня как говорят кликабельная картинка то есть если Люди прочитали вот этот текст и щелкнут по этой картинке, они перейдут на мой сайт. То есть профиль начнет работать так, как я и хочу. То есть профиль начнет привлекать людей на мой сайт. Теперь мне нужно просто-напросто продвигать этот профиль, привлекать сюда заинтересованных людей. Они будут смотреть на мою вот эту вот красоту. И, возможно, кто-то из них будет переходить на мой сайт, на котором будет идти уже дальнейшая докрутка людей, привлечение их в бизнес. Вот эту картинку, конечно, можно сделать еще более кликабельной, если на этой картинке разместить значок плеера. Вот таким вот образом ну, продвигаются многие порно-сайты. Размещается картинка с какой-то девушкой пикантной, да? а на этой картинке рисуется значок плеера. В отдельном уроке я вам покажу, как обрабатываются подобные картинки и создается имитация, что это видео у вас находится. Люди будут щелкать на этот значок, думать, что сейчас пойдет видео, но на самом деле их будут перекидывать на ваш сайт. Конечно, это тоже не совсем правильный способ продвижения, но достаточно эффективно. Итак, друзья. На этом оформление профиля по-простому я о некоторых нюансах тут не рассказал, потому что чем больше вы будете работать в социальной сети, тем больше нового интересного вы на каких-то профилях подглядите и, возможно, будете использовать у себя. Но если вы сделаете хотя бы то, что я рассказал в этом уроке, ваш профиль уже будет смотреться как бизнес-инструмент. Не прощаюсь, смотрите следующие уроки о продвижении профилей.